«Северный Кипр» — уникальное предложение для инвесторов и не только. Всем привет! И в сегодняшнем выпуске «Северный Кипр» — вот такущий проект, который будет строиться в СНТП, неподалеку от центрового города Герне, он же Кирения. Данный проект можно сравнить с апартаментным комплексом Мальдивы, который я оценил по достоинству. Он находится по соседству, но о чем я вам сейчас расскажу, будет намного круче. И там будет собственный пляж, не говоря уже о бассейнах, в том числе с морской водой, также спа-центр, фитнес центр салоны красоты и так далее. Уникальность будет не только в статусе, а это будет премиум-класс, под ключ, то есть полной отделкой, но и в условиях покупки. Цены будут известны 5-6 апреля, официальный старт 10-15 апреля, и уже сейчас вы можете выбрать лот на 5-8% дешевле. Теперь самое интересное приведу в цифрах. На первой береговой линии будут планировки 1-1, плюс 2-1 и виллы. На второй береговой линии будут студии, повторюсь, с премиальной отделкой от 50 квадратных метров. Цены на сегодняшний день примерные 7-8 фунтов стерлингов, то есть 7-8 миллионов рублей. Самое интересное – это рассрочка, беспроцентная до конца строительства, то есть, если студия стоит 7 миллионов рублей, первоначальный взнос вы вносите 35%, процентов это составляет 2 миллиона 450 тысяч, остаток 4550 мы делим на три года, то есть в год вам нужно внести полтора миллиона, но с проекта можно уже будет выйти в течение года, то есть, другими словами, вы вносите всего лишь 5,5 миллионов, ну а прирост стоимости очевиден. Это минимум 20% годовых при самом пессимистичном раскладе. То есть вложили собственных средств 5,5 миллионов, продали как минимум на 20% дороже. Причем рассрочку можно будет погасить именно деньгами покупателя. Данное предложение можно рассматривать не только для перепродажи, но и для арендного бизнеса. Сдается там очень дорого. Вот посмотрите на букинге сейчас, например, апартаментный комплекс Мальдива на Северном Кипре. Нету свободных студий. А вообще, ну, от 100 евро в сутки, чтобы вы понимали. Вот И, кстати, продаю свой земельный участок. Кому интересно, за 8,5 миллионов хочу как раз переложить в этот проект, если, конечно, успею. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах.